Ну и начнем с того, что наш фонд, что такое наш фонд? Ну, фонд наш объединяет людей со всего мира для финансовой помощи деньгами. Ни в коем случае это не инвестиции, не хайп, не криптовалюта и не скам. И, естественно, не финансовая пирамида. Как некоторые, очень не разобравшись ни в чем, очень любят бросаться такими словами. И начнем с того, что, ребята... Пройдемся по кабинету. Кабинет наш полностью весь автоматизирован. Обязательно нужно прописать свой скайп. Обязательно указывайте, укажите свой телефон. Проверьте, правильно ли прописаны у вас кошельки. Если вы не пользуетесь, например, как я Perfect Money, то поставьте нули и нажмите кнопочку сохранить. Но ни одно окошко в кошельках не должно быть свободно. В этом разделе у нас можете всегда поменять пароль, если вам он не понравился. Ну естественно, загрузите, если не стоит ваш аватар, выберите фотографию. Как только придет код от фотографии, нажмите Загрузить. И фотография. Ваш, ваш аватар установится. Uh, у нас uh, в нашем uh, фонде uh, имеется 4 маркетинг-плана. Это основная площадка WorldMoney, uh, площадка PD uh, социальная, uh, очень крутая и очень доходная площадка Golden Ring и uh, площадочка такая небольшая, маленькая, бэхома. Она у нас вышла во время кризиса. Ну и Площадки, прошу прощения, площадка World Money, площадка ПД и площадка Golden Ring, они закольцованы. У них стоит уникальная закольцовка, где вы, если будете работать активно на площадке World Money, то вы будете активно продвигаться на площадке Golden Ring. Если вы будете работать на активно на площадке PD, то вы будете активно продвигаться на площадку World Money. А, здесь есть все эти три закольцовки. А, это очень круто. Ни одной такой закольцовки в интернете нет, не было и не будет никогда. А, это и тем более на такого маркетинга как у нас никогда не было нет и никогда не будет огромная благодарность хочу выразить нашей администрации наша администрация это полностью содержит в, во всем действительно в порядке. Никогда у нас нет никаких а, сбоев в работе сайта. Никогда нет у нас профилактических дней. У нас нет а, выходных и праздничных для вывода наших заработанных денежных средств. А вывод у нас постоянно, ежедневно, несколько раз за день. Хотя у нас и прописан а, регламент 72 часа, но у нашей администрации Регламент не соблюдает, а выводит нам денежные средства ежедневно. Поэтому сегодня с утра был у нас тут спор. В, в чате в ВК товарищ один зашел и пытался нам тут доказать, что мы тут финансовая пирамида и все в этом роде. Просил скрины выплат. Выплаты, скрины выплат сбросили мы все, но их, его это не удовлетворило. Он сбросил свой, показать, что он на своих инвестициях заработал 3000 долларов. Ребята, не ведитесь на эти инвестиции. Сегодня инвестиции эти работают, а завтра откройте сайт и не сможете зайти. Я никогда не заходила... И мне очень, например, жалко свои заработанные денежные средства отдавать какому-то чужому дяде, чтобы этот дядя от моих же заработанных, вложенных денег платил мне процент. Ну это просто смешно, ребята. Ну это, может быть, я недопонимаю, но в моем понятии инвестиции для меня неприемлемы. У меня есть куда инвестировать. И я думаю, что у каждого у наших партнеров есть куда инвестировать свои заработанные деньги, а не нести в какие-то хайпы, не нести туда, откуда вы их и не заберете. Ну и начнем, наверное, с того, что многие, да и мне, и не только вам, а многим тоже нашим партнерам, у вас финансовая пирамида. Ребята... Финансовая пирамида. Вот и начнем давайте с это, с, с, вот с этого. А потом уже а, я вам докажу на, а, по маркетингу о том, что у нас э, не является наш фонд никакой финансовой пирамидой. Ну и вот, ребята, начнем с того, что вся наша жизнь пирамида и сплошные вложения. И начнем с того, что вот вы получили зарплату, заплатили кредит, ипотеку, раздали долги. И что осталось? Это же ваша жизнь, и вы живете с ней всю жизнь. Ну, а теперь, ребята, начинаем паниковать, как вот здесь показала я на слайде. Вот. Из того, что осталось, из того, что... Электричество заплати, детский сад и проезд на месяц, а оставь работа плюс питание и проезд, что школа питания на месяц, интернет заплати и квартплата. Останутся ли деньги на квартплату или нет? Работа питания, проезд. Школа интернет, как я уже сказала. Ваша зарплата, ребята, закончилась. Все. Что дальше? А на что будем покупать э, продукты? А на что мы будем питаться каждый день? А еще одежда, обувь. А Дальше, ребята, идут долги и еще один круг э, кредита и снова-снова долги. И вот она, на ваша финансовая пирамида. Мне когда э, э, я начинаю рассказывать и показывать э, через экран э, э, какому-то э, знакомому, другу э, и э, начинаю показывать наш и рассказывать наш маркетинг, э, он, ой, да это финансовая пирамида. Ребята, честное слово, я сразу же отключаюсь, желаю ему удачи. И пусть он идет со своей финансовой, со своими инвестициями дальше. Ну а у нас еще некоторые сейчас по поводу продуктовых кричат на всех, на всех углах. Мы продуктовая компания, мы не пирамиды, мы нет. А кто же вы, товарищи продавцы? Ваш бизнес, например, даже возьмем этот Арифлейн, даже до да любой те, которые продуктовые на продуктах, они же пока вы ребята не накормите своего директора, который вверху стоит, а не накормите своих замов, руководителей отделов, и только вы потом начнете получать. И получается вы с какой линии начинаете? Первая, вторая, с третьей линии. И где это ваша? Вот она, ваша финансовая пирамида. Вот. А я сейчас вам покажу и расскажу на нашем маркетинге, где у нас, ребята, вы всегда будете стоять вверху, а под вами всегда стоит, стоит ваша команда, ваши партнеры. Нет у нас нигде наверху, я даже могу по кабинету показать, начнем с вордмани, да, вот я стою здесь, а подо мной стоят или мои клоны, или стоит моя команда. Здесь нет нигде вверху, ни моего, даже старшего, выше моего спонсора нет. Только у каждого партнера будет стоять он наверху, а все партнеры ваши будут стоять под вами. Поэтому у нас здесь деньги идут от партнера к партнеру. У нас есть баланс для вывода и баланс накопительный. Накопительный баланс – это баланс тот, который идет, накапливается деньги для перехода или же, в другой стол или же для перехода на баланс для вывода. У нас нет, вы сами видите, что мы не отчисляем никакой администрации нашей. Наша администрация вообще не получает ни от нас ни одной копейки. У нас деньги все идут от партнера к партнеру. Приходит партнер, активирует вам площадку, активирует какие-то столы. А у вас эти деньги идут в накопительный баланс. А если вы хотите продвинуться и продвинуть свою команду, у нас есть клоны. Покупка клонов у нас на любой площадке в неограниченном количестве. И только по желанию. Если есть у вас желание, вы можете всегда купить клона. Если у вас нет желания, Пожалуйста, вы, э, ваше право, вы можете не покупать э, э, этого клона. Ну и начнем с того, что давайте разберемся. давайте ребята я вам покажу и расскажу как работает площадка word money это очень хорошая площадка я ее очень люблю она очень доходная с одного круга получается 86 тысяч я вам буду ребята показывать как с малым количеством партнеров выйти вот на эти 86 тысяч ну и начнем с того что вы Купили площадку Вернее первый стол купили На этой площадке и второй стол Купили на этой площадке Это всего лишь 3000 вы потратили Со своего домашнего бюджета Чтобы начать свой бизнес Я считаю что это не такая Критическая сумма Которую можно выделить Из своего бюджета Ну и начнем с того что Вы берете свою реферальную ссылочку И начинаете работать Выставили конечно брони Как только вы у вас, вы купили эти столы и приходит к вам первый партнер, куда вы выставили бронь, туда он и станет. Пришел и становится у вас на первый и на второй стол. Вы приглашаете только на первый и второй стол. Это 3000, ребята. Как только нажимает партнер здесь покупку первого стола, второй партнер, то у вас автоматом закрывается этот первый стол. У нас идет переход из стола в стол с двух партнеров. А накопительный баланс у нас и баланс на вывод это идет с трех партнеров. И как только он у вас нажал покупку первого стола, вы сами под себя у вас закрывается и вы летите и становитесь сюда на второй стол. И ваш партнер покупает второй стол. Вот, ребята, у вас в накопительном балансе уже шесть тысяч. У вас происходит автопокупка третьего стола за шесть тысяч. Вот смотрите, здесь остановится ваш третий партнер. Вы получаете тысячу на вывод на баланс для вывода. Ну и точно так дубликация у нас должна быть стопроцентная. Точно так ваши партнеры должны точно так продублировать вас. Ребята, он приглашает первый, второй, третий. И закрывается у него второй стол. Закрылся, и он переходит, и закрылся у вашего партнера второй стол. Он становится сюда, приносит вам 3000 на баланс для вывода. И идет реинвест на первый стол, и реинвест идет на второй стол. Вы своего клона вывели, у вас закрылся этот э, э, стол, э, как только к вам пришел первый, второй партнер, э, вы выводите своего клона, ваш клон сюда пришел и стал, вы получили сами за себя 6000 на баланс. Ну и здесь вот, ребята, смотрите, 6 и 3 это 9 и 1000 здесь, 10 тысяч. Я вам очень советую, из 5 тысяч ставьте на вывод, выводите на свои нужды, а за 5 тысяч купите вот и сразу четвертый стол. И сейчас посмотрите, что это будет. Вы же, вам нужно быстрее дойти до заработать 86 тысяч. Вот здесь приходит вам второй партнер или третий партнер, это не имеет значения. Кто из них активней. Тысяча рублей у вас идет на баланс для вывода, и вы сами под себя становитесь сюда. У вашего партнера он точно так дублирует вас. Закрывается третий стол, и он приходит, становится сюда. И вы закрывается ваш пятый четвертый стол, и у вас автоматом открывается за 10 тысяч. За Пятый стол. Вот и смотрите, сюда приходит, точно так продублировал вас второй партнер, и становится, приходит сюда к вам. Вот он, он 5000 вам баланс, на, баланс для вывода уже сделал. Вот поэтому э, всем советую всегда срочно, как только вам стал сюда ваш клон или ваш партнер, срочно купите, не жалейте эти пять Ну и теперь э, вы закрыли, э, закрывается у вас этот, э, э, под своего клона, точно так вы ставите три э, партнера идет, вы э, их... и... у Становитесь, переходите сюда Это очень круто Уже вы стоите первое Ваш первый партнер вас продублицировал Он приходит, становится сюда Ваш второй партнер продублицировал вас И он становится сюда Это э, э, пятый накопительный у нас стол И э, у вас автоматом покупается 30, за 30 тысяч шестой стол Это стол вывода у нас Здесь, как только у вас закрылся ваш этот клон, вы становитесь сами под себя, и у вас 10 тысяч на баланс, а за 20 тысяч активируется крутая площадка Golden Ring. Ну и вот теперь ваш первый партнер точно так же продуплицировал. Партнеры ваших партнера, вашего партнера... Такая же должна быть дубликация. Каждый приглашает, не сидят. И он приходит, приносит вам 30 рублей. Ой, 30, 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер тоже продублицировал, и все его партнеры тоже продублицировали его. И он приходит и приносит вам 30 тысяч на баланс для вывода. И вот они ваши 86 тысяч, ребята, у вас на балансе. Я считаю, что это очень хорошая, крутая площадка. Здесь очень легко работать, было бы желание. Ну и те, которые, ребята, Привыкли работать на маленьких деньгах. У нас есть вот такая площадочка. Она социальная. Эта площадка называется ПД. Здесь вход начинается. Первый стол это 100 рублей. Второй стол стоит 200 рублей. Третий стол стоит 400. Четвертый 800 и пятый 1600. Ну и здесь есть у нас в обязательном порядке идет через каждые 14 дней у нас идет подтверждение активности кабинета 100 рублей и 200 рублей каждый месяц у вас должны быть заведены и не тронуты для подтверждения активности первые две недели проходят 100 рублей у вас списывается с баланса это идут по 10 рублей реферальные вознаграждения на 10 уровней вверх а следующие две недели проходят. Это идет покупка клона, вашего же клона, куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. Ну, я, как уже вам говорила, что у нас полностью управляемый бизнес. Здесь у нас покупка клонов у нас в неограниченном количестве. И только по желанию, еще раз напоминаю, нет никакой принудиловки. Ну и допустим, вы зашли. Всего лишь на полторы тысячи. Это вы купили первый, второй и третий стол. Ребята, это очень выгодно. Не такая огромная сумма, чтобы ее взять из домашнего бюджета. Ну и, конечно, пригласили первого партнера. Он у вас приходит и становится на первый стол, на второй, на третий и на четвертый. Я всем советую. Купите сюда клона за 100 рублей. Ваш клон закроет полностью этот стол и этот стол. И у вас автоматом откроется пятый стол. Вот посмотрите, у вас всего лишь пришел один партнер. И у вас уже открытый стол выплат, ребята. Пятый стол это у нас только здесь выплаты получаем. Ну и вы э, э, э, э, э, э, пришел к вам второй партнер, он становится, становится второй партнер, вы штаты э, э, у вас обнулились и у вас Опять вы выставили бронь. И пришел, вы опять купили клона за 100 рублей. И этот клон у вас полностью закрыл все 4 стола. И вы получили 600 рублей на баланс для вывода. И ушли в основную программу World Money. Где у вас активируется за 1000 рублей первый стол. Как я уже говорила, что если вы будете активно здесь работать, на этой площадке PD, то вы активно будете продвигаться своими же клонами, Клонами, а, на площадке World Money. и А теперь смотрите, что будет происходить. Третий партнер к вам приходит. У вас всего три партнера. Три партнера вы, вы пригласили и точно так же купили а, клона за 100 рублей. И у вас а, а, получили 1600 на баланс на, для вывода. Четвертый партнер приходит к вам. Вы также 1600 получаете на баланс для вывода. Опять у вас все столы обнулились. И у вас точно так же ваши партнеры, которые... У них будут точно так закрываться все 4 стола. Они будут к вам прилетать на пятый стол. И приносить вам на баланс деньги. Но ваш партнер приходит к вам всего лишь один раз. Все, он пришел один раз, встал, принес вам деньги на баланс для вывода, и все, и помахал вам ручкой. Он теперь работает только своей командой. Точно так и вы. Почему мы всегда говорим «развивайте свою первую линию». Первая линия без ограничений вам на этой площадке вообще даст очень хорошо, хороший пассивный доход. Некоторые ребята, смотрю, не оплачивают даже в кабинетах, сделали свой бизнес, в долг вогнали, не погашают задолженности по кабинету. Ребята, ну это несерьезно. Как можно свой бизнес держать в долгу? Это просто, конечно, кошмар. Ну и здесь вот посмотрите, я вам хочу показать, почему о, здесь есть пассивный доход. Да потому что, ребята, смотрите, если у вас в команде будет всего лишь 8 человек в первой линии, и они будут оплачивать еже, э, ну как в месяц, по 200 рублей, то смотрите, вас каждый месяц 80 рублей будет падать на. Если у вас в команде 64 партнера 640 рублей вам будет падать реферальное вознаграждение. Ну а если у вас будет, например, 1024, то вы будете получать ежемесячно 10 024 рубля. Посмотрите, чем больше у нас здесь на этой площадке юбка расширяется, посмотрите тем больше у вас идут реферальные вознаграждения. Посмотрите, это не, не про нас сказано. Юбка расширяется, там нигде ничего нет. Нет, а у нас, вот посмотрите, если у вас, например, 6561 партнер у вас в структуре, то посмотрите, у вас 65 тысяч просто так падают на баланс для вывода. Только одни реферальные вознаграждения. И скажите, что эта площадка очень плохая. Нет, очень плохая, хорошая площадка. И здесь вообще создать можно себе шикарный пассивный доход. Шикарный пассивный доход. Поэтому развивайте свою первую линию. Развивайте полностью структуру. Доход на этой площадке очень хороший. Ну и теперь у нас какая площадочка? У нас есть площадочка, сейчас я открою эм, э, слайд, это площадочка... Давайте я покажу вам на этой площадке в кабинете. Эта площадочка у нас маленькая, она всего лишь имеет один рабочий стол, а второй стол это стол выплат. Здесь можно заходить как и на первый стол, так и на второй. У нас на всех площадках покупка первого стола идет в обязательном порядке. А покупки остальных столов последующих вы выбираете по желанию. На какие столы вы а, купите, на тех столах вы и будете а, работать. Ну и начнем с того, что вы а, купили только а, первый стол. Всего потратили а, 500 рублей. Это наша площадочка, она маленькая. А, здесь очень хорошо работать тем, кто пришел только в бизнес и который еще толком не научился вести свой бизнес. Здесь можно научиться приглашать, можно научиться делать презентации. И также с этой площадочки можете заработать на активацию и площадки PD и на площадку World Money. А с World Money вы вообще уйдете на площадку Golden Ring. Это очень круто. Ну и покажу я вам, ребята, если вы только купили за 500 рублей эту одну первый стол. Ну и что будет происходить на этом столе у вас? У Вас будет происходить... Сейчас я секундочку. К вам приходит первый партнер, становится. У вас 500 рублей идет заморозку на накопительный баланс. А второй партнер приходит к вам, становится. У вас на баланс для вывода 500 рублей. А, вот здесь э, э, советую, не выводите эти 500 рублей, а купите первый раз, всего лишь один раз купите клона. У вас закрывается эта площадка, и открывается у вас вторая площадка, вернее, закрывается первый стол, и открывается второй стол, это стол выплат. Вот, и теперь вас, ваш партнер точно так же пригласил и купил два партнера и купил себе Клода. У него закрылся, и он, вот как ко мне пришла, Надя, стала сюда. И пришел к вам этот партнер опять. Здесь, как только закрывается у партнера, у вашего, или у вас закрывается первый стол, вы летите на стол к спонсору, туда. На первый стол к спонсору. Как только у вас закрылся, и вы летите Точно так и ваши партнеры. У ваших партнеров закрывается первый стол, и он летит и становится к вам сюда на первый стол. Он закрыл первый стол, и у него открылся второй стол. И вы также, во, во второй, второй партнер точно так закрыл свой первый э, стол, и прилетел к вам, встал сюда на э, это место. Третий партнер то же самое прилетел к вам, и у вас закрылся этот стол, и вы сами под себя становитесь и приносите сюда на стол выплат. И у вас первые 500 рублей, которые, пожалуйста, выводите эти 500 рублей на вывод. И, конечно, идет реинвест сюда, к спонсору. Ну и... Здесь, ребята, вот цикл маленький, крутись, не ленись, точно так, у первого у вас опять закрылся этот стол, вы опять, у первого закрылся стол и он прилетел к вам, стал сюда, на первый партнер стал и принес вам тысячу рублей на баланс, на вывод. Второй партнер тоже закрылся, О, закрылся первый стол, и он прилетел и стал к вам сюда. Принес вам опять тысячу рублей на баланс, на вывод. А, и здесь... Только-только работай, приглашай приглашай. И точно так. Третий, четвертый, пятый. И все это крутись, не лени, ленись. И, и деньги все время у вас будут, будете при деньгах. Здесь она очень маленькая. Здесь даже и циклом не назовешь. Потому что один рабочий стол, а второй стол это стол выплат. Ну, просто шикарная. Ну и, ребята, если... Давайте разберем вопросы. Если есть вопросы, задавайте. Будем разбирать. Я запись отключу. Те, кто смотрит на YouTube-канале, ребята, вебинар, не бойтесь, приходите в наш фонд. Вы всегда можете заработать здесь очень хорошие деньги. Не только не лениться. Халявщики, они здесь совершенно не нужны, они у нас сразу отсеиваются, потому что у нас здесь нет никаких переливов. Перелив только может поставить ваш спонсор, или вы сами своей команде можете поставить перелив. Если только вы увидите о том, что партнер работает, и ему просто нужно немножко помочь можете своим клоном купить, выставить бронь под него и купить себе купить клона и продвинуть этого партнера дать толчок а если партнер сидит и ничего не делает а, извините за выражение ковыряется в носу а зачем я буду тратить свои деньги на клоны а чтобы ему помогать чтобы он дальше сидел ковырялся нет я таким партнерам не помогаю. Так что, ребята, те, которые серьезные, хотят э, серьезно зарабатывать деньги, я всегда помогу. Регистрируйтесь, ссылка будет под роликом. Ну и все мои контактные данные там под роликом. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян. Пока-пока.